привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции я уже четыре года живу в турции и знаю обо всех аспектах жизни в анталийском регионе и делюсь на своем канале самой полезной информацией, показываю красивые места которые рекомендую посетить раскрываю секреты быта и делюсь лайфхаками которые помогут вам насладиться пребыванием в турции сегодня в моем видео я вам расскажу о Пяти самых важных вещах, с которыми столкнется каждый турист и которые необходимо знать об отдыхе в 2020 году. Открытие сезона несколько затянулось, ну сами понимаете почему. Но, как говорится, все проходит, пройдет и это, и теперь настало пора отдохнуть. Для тех, кто впервые на моем канале, рекомендую подписаться, поставить туркиш лайк like и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Итак, тема видео «5 новых условий для отдыха в Турции» отстегните ремни мы приехали первое нововведение на пляже будет соблюдаться теперь социальная дистанция на лужайках будут круги а шезлонги будут расставлены на расстояние двух метров друг от друга на полотенцах теперь загорать нельзя ясак. теперь надо пораньше вставать и выходить занимать лежаки или брать с собой карманный лежак если у вас такой конечно есть курить нельзя на пляже штраф от 400 лир папаша огоньку не найдется здесь курить нельзя Сигара ясак. Зато теперь на пляже не будет окурков и табачного дыма. Теперь, чтобы покурить, нужно выйти за территорию пляжа, а если трудно поднять жопу, то затянулся, заплатил. Вот что мне сказали работники на пляже. На пляже курить запрещено. Кстати, в кафе и транспорте тоже есть социальная дистанция. второй пункт при заезде в отель теперь вы будете проходить через тепловизор проверяют температуру обрабатывают дезинфектором ваш багаж и только потом вас заселяют в продезинфицированный номер теперь шведский стол будет вместе с шведом который все будет пробовать за вас ну конечно же шучу работник отеля специальной одежде будет накладывать вам на расстояние вами же выбранные блюда положили и кушайте на здоровье кстати есть тоже нужно будет теперь на расстоянии и специальной маски Многие из вас будут отдыхать в съемных апартаментах. Вам это нужно знать. Во многих комплексах уже начали работать тренажерные залы, хамамы, а главные бассейны. Но есть и такие комплексы, где в этом году бассейны не будут открываться. Уточняйте при бронировании. Кстати, многие спрашивают о ценах в этом сезоне. Пока на аренду цены никак не изменились. Друзья, проходите по ссылке в описании к этому видео смотрите каталог недвижимости там много выгодных предложений вступайте в группу в Телеграм, мы там делимся полезной информацией. не заплывайте за буки и берегите голову от солнца поставьте туркиш лайк like, ведь потом ведь забудете поделитесь этим видео и подпишитесь на канал если этого еще не сделали да прибудет с вами сила третий пункт кафе и рестораны теперь туда пускает внутрь только с масками. Некоторые рестораны выдают маски при входе. Если хотите на улице посидеть, то маску и вовсе не спросят. Расстояние между столами увеличилось, а столов, соответственно, стало меньше. В кафе и ресторанах теперь, возможно, придется ждать своей очереди, чтобы посидеть за столиком. На столах стоят дезинфекторы, спиртовые растворы и колония. Занимайте места заранее и готовьте с собой печеную картошку если тут не попадете в ресторан теперь везде нужны будут маски пошли на дискотеку а там все в масках и угадай где тут твоя судьба кого приглашать на танец ведь под маской может быть любой сюрприз четвертый пункт путешествия чтобы отправиться теперь в путешествие по турции в другой город например вам понадобится заплатить за билеты в два раза больше денег так как платите за свое место и за место пассажира рядом социальная дистанция. В городских автобусах отменили 50% заполняемость, а в автобусы пускают только в масках, как собственно и во все магазины, за исключением мелких лавочек. В такси то же самое. Они нормально работают, тарифы те же, но обязательно нужны маски. Пятый пункт групповые экскурсии. Теперь будто они стоить дороже. Пока планируется 50% заполняемость. Ну а яхтенные туры уже начались и тоже с соблюдением социальной дистанции. Как? Все очень просто. Часть вашей компании будет находиться на корабле, часть будет плыть рядом, ну чтобы была социальная дистанция. Шучу, конечно же. В данный момент от причала можно отправиться в частный тур стоимость от 20 долларов. Это самые важные новые правила, о которых нужно знать. Предупрежден, значит вооружен. Хорошего всем отдыха, ведь отдыхать лучше, чем работать, тем более у нас здесь Турция. Что-то еще наверняка изменится, что-то не будет исполняться. Пишите в комментариях о вашем опыте. Неделю назад были открыты пляжи, и я собственными глазами видел, что загорают на полотенцах, купаются... Дети бегают, шезлонги сдвигают и, несмотря на запреты, очень многие правила не работают. Власти пытаются сделать так, чтобы борьба с вирусом не мешала отдыху. Результаты радуют, жизнь налаживается. Уже работают яхтенные туры, летают парапланиристы, финикулеры работают, то есть канатная дорога, со скидками. А к вашему приезду все уже наладится. Так что ждем в гости. Дин-дон-дэйм, асаляма, гейдо, гили гле Ну и, наконец, просто чао, друзья.